Бренд «Керамоморация» ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии Милано коллекции «Морандо». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамоморация 2020». Называется Милано 2020». «Миланская коллекция». Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В том числе с первой серии крупного формата 25 на 75 серии, называется «Маранда». Сделана она в честь палаца «Маранда», который является музеем мод. Хоронит коллекции модных домов разных лет. И, конечно же, начинаем мы эту презентацию с плитки под ткань несколькими базами. Здесь у нас показана светлая база, а также далее на стенде у нас будет представлена темная база вот примерно такой же фактуры, такого вот цвета, только без золотистой декоративной части, направленной в виде ромба. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.